Всем привет! Сейчас мы с вами приготовим китайский соус тирей. Для этого нам понадобится соевый соус, чеснок, зелень кинзы, перец красный жгучий, перец черный, кориандр молотый, сахар, рисовый уксус. Зелень и чеснок измельчаем в блендере или мелко рубим. Добавляем к нашей кинзе и чесноку соевый соус, рисовый уксус и все специи перемешиваем и даем настояться 1 час наш соус тирей готов добавляйте его к гарниру к мясу к рыбе ко всем блюдам приятного аппетита